Всех приветствую! Сегодня хочу представить на обзор ручной плуг самодельный. Виды такого плуга ранее продавались в сельскохозяйственных магазинах. Ну, может сейчас продаются. Плугом пользовался очень редко. Поэтому в будущем видео я буду применять его для других целей. А сейчас просто обзор, как это работает. Значит, плуг состоит из рукояти. поводка и самого лемеха ну или отвал кому как угодно сейчас его соберем и проверим как он работает на земле Ну вот, плуг собран, отвал устанавливается, его направляющая часть параллельно поводку. То есть, эта -то направляющая часть отвала устанавливается параллельно к этой поводка чтобы прямолинейное движение плуга было также плугу ранее в задней части отвала крепилось колесо для регулировки глубины э, вспашки но поскольку в процессе пользования было стало, стало понятно что это колесо просто не нужно оно здесь отсутствует ну в зависимости от плотности земли ее рыхлости или твердости сверху можно устанавливать какой-то груз чтобы плуг погружался более глубже в землю но у меня здесь земля мягкая это на прошлой даче в которой мне было много лет там глина здесь помягче поэтому ничего груз цеплять не будем пробуем так Вот таким образом, наверное, минута за две, за три, получилась вот такая межа. Земля здесь мягкая, поэтому я все поле копать не буду, буду садить картошку, не скапывая, просто плугом делать борозды и садить туда картофель ну а так в принципе можно ископать лугом сорняк не режет легче чем лопаты Ну вот такое приспособление облегчает работу. Как я буду делать борозды для посадки картошки? Смотрите в следующем видео. Всем пока!